Белый дом отменил ежедневный брифинг для американских СМИ перед телекамерами. Вместо этого в офисе Шона Спайсера состоялась встреча с прессой за закрытыми дверями. Несколько репортеров, в том числе из CNN и New York Таймс, выразили недовольство тем, что пресс-секретарь отобрал группу новостных организаций, которым было позволено присутствовать на встрече. Журналисты Пула ежедневно меняются, и на этот раз сотрудники телеканала CNN не попали в его состав. Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, «Мы пригласили пул журналистов, все были представлены». Мы также решили добавить несколько человек, которые обычно в входят. Ничего более. CNN, New York Times, Politico и BuzzFeed не были включены в число тех, кого допустили навстречу. Присутствовать было разрешено журналистам тех новостных организаций, которых администрация Трампа не считает враждебными. При этом мнение президента о некоторых СМИ, сотрудников которых не допустили к участию в беседе с пресс-секретарем, ни для кого не секрет. Настоящий позор, что порталом BuzzFeed этой бесполезной кучей мусора была опубликована. Насквозь фальшивая и фейковая информация. Думаю, они еще ощутят на себе последствия. Это уже началось. Их недобросовестность не поддается контролю. Я смотрел CNN и видел там столько гнева и ненависти. В связи с вашей критикой фейковых новостей и нападками на нашу сеть, мне хотелось бы спросить. Это даже не фейковые новости, а невероятно фейковые новости. Дональд Трамп вновь подверг критике так называемые фейковые новости и потребовал, чтобы, нападая на него и его администрацию, СМИ называли свои источники. Президент считает, что некоторые средства, Массовой информации публиковали фальшивые истории, направленные против него. Я назвал создателей фейковых новостей врагами народа. И так оно и есть. Я против людей, которые придумывают истории. Необходимо запретить СМИ ссылаться на анонимные источники. Пусть в материале будет указано имя. Пусть назовут имя. По словам нашего источника, Дональд Трамп — чудовище. Пусть скажет мне это в лицо. Долгое время американцы находятся в заложниках у идущих СМИ, которые высокомерно полагают, что им виднее. Они круглосуточно критикуют малейшие подробности, имеющие отношение к Трампу. Я не защищаю его и не отстаиваю его интересы. Я за него даже не голосовал. Это просто констатация факта. Все, что касается Трампа, становится объектом нападок СМИ. Будь то члены его семьи, или, скажем, его руки, или цвет кожи. Так вот, у меня есть новость для этих людей, поскольку сами они этого, похоже, не осознают. Свет, погасший миллионы лет назад звезды, очень долго достигает Земли. И, глядя на него, вам кажется, что вы видите эту звезду, но на самом деле ее давно нет. Также и с ведущими СМИ. Они не понимают, что уже вымерли. Грандиозный скандал разразился в США. На традиционный брифинг пресс-секретаря Белого дома не пустили сразу несколько авторитетных СМИ. Среди них BBC, телеканал CNN, газеты New York Times, Daily Mail, New York Daily News и Los Angeles Times, а также интернет-издания Politico, Kill и BuzzFeed. Никаких объяснений подобного решения представители администрации Трампа пока не дали. Одновременно с этим на брифинг были приглашены журналисты консервативного издания Washington Times и ультраправого Брейд Барт. Как написал у себя в Твиттере журналист BuzzFeed Адрианка Раскил, в знак протеста по поводу этого решения брифинг бойкотирует агентство Associated Пресс и журнал Time. Ассоциация корреспондентов Белого дома уже выпустила заявление, в котором содержится решительный протест отказу пресс-службы Трампа допустить на брифинг целый ряд влиятельных СМИ США. И в этом смысле логичная очередная атака Дональда Трампа на СМИ. президент вновь обрушился с критикой в адрес прессы, в чем он опять назвал медиа врагами американского народа. Несколько дней назад я назвал фейк-ньюс врагами народа. И это действительно так. Они враги народа, потому что у них нет нет источников. Они просто выдумывают их, хотя у них нет ни одного. Я недавно видел статью, в которой ссылались на 9 человек, но этих 9 человек не существует. Я не думаю, что там был даже один или два источника. 9 человек. Я сказал, дайте мне передохнуть, потому что я знаю людей. Я знаю, с кем они говорили. Не было никаких 9 человек, но они говорят 9 человек. И кто-то читает статью и думает, о, 9 человек, у них есть 9 источников. Они выдумывают источники. Они очень нечестные люди. Комментируя мои слова о врагах американского народа, они не упомянули, что я имел в виду только фейк-ньюс. Трамп выступал на конференции американских консерваторов в Вашингтоне. Обвинение в нарушении свободы слова в его адрес беспочвенно, сказал глава государства. Никто не любит первую поправку Конституции больше, чем я, сказал Трамп. Примечательно, что накануне на этой же конференции с критикой в адрес прессы выступил главный советник Трампа Стив Беннон. Он назвал американские СМИ оппозиционной партией заявил, что пресса мешает Дональду Трампу проводить его экономическую политику, и это противостояние будет только нарастать. Беннон до недавнего времени возглавлял радикально консервативное издание «Брейдбард», которое на брифинг «Белого дома» пустили.